второго числа начнется дни рождения у козерогов, плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного зимнего стояния представители самого постоянного и упорного знака зодиака Тельцы. Сегодня посмотрим, что вам предлагает декабрь по своим энергиям. Сам по себе месяц будет достаточно интересным. Начало будет несколько напряженным. Посмотрите вот на эти красные аспекты. Смотрим, где тут у нас скопление. Значит, Нептун. Нептун уже будет стационарный первых пять дней и будет находиться в вашем Одиннадцатом доме, ну, это, конечно, может быть, кто-то из вашего дружеского или коллектив, коллективного просто окружения вас подведет. Или, может быть, какие-то сплетни быть. Ну, я не думаю, что это глобальные неприятности, но что-то такое, что может вам здорово подпортить на некоторое время настроение. Поэтому будьте аккуратны в своих высказываниях. С шестого по десятое. Любовная парочка. Венера с Меркурием будет переходить из Стрельца в Козерог. Для вас Козерог является девятым домом. Этот дом отвечает за дальние дороги, за поездки, за переезды, за юридические дела, за высшее образование, за иностранные компании, за, в принципе, людей из другой культуры, другой философии. Ну вот эта сфера, она для вас активизируется, и вы сможете получать от этой сферы очень интересные подарочки судьбы. Начинаем где-то с 15 числа. 15 по 17 будет наблюдаться очень интересный аспект. Урану. Уран это ваш символический первый дом. То есть я бы сказала, что вы прям будете притягивать к себе. Стоит вам только лишь что-то сделать в данном направлении, вы будете притягивать к себе удачу. 8 числа состоится полнолуние в Близнецах. Близнецы для вас это второй дом. Значит, будьте осторожны с денежками, поскольку здесь возможны неожиданные импульсивные материальные траты. Поэтому просто ограничьте сами для себя те суммы, которые вы будете брать с собой, выходя из дома. Ну и понятно, что присматривайте за своим кошельком или за своей сумкой. 20 числа у нас состоится еще такой интересный аспект, как тригон, нет, извините, не тригон, а выход Юпитера из Овна. Про тригон я уже рассказала. Юпитер перейдет в знак Зодиака О, он проводит там до, ну, почти до конца весны 23 -го года. И вы знаете, здесь он поможет осуществить какую-то задачу, какую-то цель, которая требует быстрой реализации. Ну, либо, возможно, быстрая ее реализация. Но по двенадцатому дому я не знаю, что это может быть. Ну, это может быть что-то связанное с какой-то тайной стороной вашей жизни, скрытое, то, что вы не афишируете. 23 числа состоится на полулуне в знаке Зодиака Козерог, поэтому все дела по девятому дому планируйте, ну, именно новые дела планируйте с 23 числа, они могут у вас пойти достаточно удачно. Ну и не просто планируйте, а и начинайте, поскольку с 29 числа наша парочка Венера и Меркурий они соединятся и все бы было бы хорошо, но Меркурий будет ретроградным и аж до 18 января. Посмотрите вот на это соединение, Меркурий, Венера, Плутон. Точно такое же соединение было в конце прошлого года. В данном случае оно еще и идет в точную позицию к лилит. Это какое-то искушение. Не знаю, что оно может принести, но на всякий случай скажу, что для вас это третий дом. Лилит, знаете, какое-то искушение или куда-то поехать, или может быть что-то оформить, какой-то документ. вы знаете, судя по лилит, это может быть, знаете, какое-то предложение с двойным дном, поэтому будьте очень осторожны, принимая, соглашаясь на что-либо. А вообще само по себе это соединение может принести очень хорошие денежки, какой-то очень выгодный проект. Может быть, даже для кого важно это и любовь издалека. В общем, что-то далекое, далекое и выгодное для вас. Ну что ж, желаю вам благоприятного декабря. Я постараюсь отдельно приготовить прогноз на новогодние праздники. Следите за анонсом и до встречи в следующих прогнозах.